Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала Lord Games Извините Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Отношения Месть Это игра, когда мужчина и женщина после долгих отношений рушат все на свете и пытаются убить один одного Посмотрим и поиграем Как это? Ну вот видите это, это язык. Я не могу понять, правда. А. а это все изменили. <связывая> <связывая> <связывая> он от нее закопался. Интересно. История заканчивается тем, что он от нее просто закопался. Ну, давайте теперь в меру. Косточка! Что же это будет? <звук> Конечно, она поступила с его собакой не по-божески. Я вам скажу. С нашими дворовыми собаками так еще никто не поступал. Не, я не могу мне говорить, когда у меня так прям комворли Давайте выберем второй хотя бы, посмотрим. Надеюсь, это не так будет зверско. Приятно. Вот это была ответ. Это женщинам за такое убило, правда, я вам скажу. Давайте теперь у женщины, что же она сделает надо. Она купит дорогие вещи. За его кредитку, да. Отличный ход. Нету. Нету. Она не уставила ни с чем. Я считаю, всему... Всему должна быть месть. Вот он сердечко ей зачеркнул, а она ему. Деньги забрала у него. Ну ничего хорошего. Так, это мы второй или, или третий А. Ой. Да. Да. Что он сделал с ней? Безумена полная. Такого даже я не ожидал. О, подарок. Я люблю подарки. Боксер с О, боже. Она пипит. Она пипит. Она... Не хорю безумие. Набивайте его уже. Боже... Господи, прости. Что за игры? Ну, ладно. Подарок. Интересно. Вот это было очень неожиданно. Нет. Я не люблю торт в лицо. О боже, какая гадость. Что с ним сейчас делать? Ну, так ему и надо. Нечего посмотреть. Ну, конечно, зачем женщина с женщиной? Очень загадочно. <музыка> горилла! Деразимая, да? <музыка> что это с ней? Это горилла в... была подкуплена. Вы что? О, она себе нашла старого папика. Ой, а что он с ним может сделать? Папка. Ужас. Ужас. Какие откровения раскрываются нам в этой игре? Мама. О, что это? Раскрой. Она не может понять, что это? Зачем? Он от нее улетел. Ну, обидел ее, остал а без подарка. Как всегда. Так, это то... О нет. Что на него сейчас? Как? О боже! Там пропустили, да? А. Я разбиваюсь, извините, от такого от увиденного. Просто да, в голове непонятно. Стоп. Стоп. Остановитесь. Стульчик поставил. Снимает тапочки. Как мило. А это что? Боже, он может, будет сжигать. Да. Да. И так тоже делать нельзя. В общем -то. Некрасиво это, в общем-то, делать так. Ну и последнее, что мы сегодня посмотрим, мое оно будет неизверский. Подорвала его машину. Я подорвала ему телевизор. А теперь все. Спасибо, дорогие друзья, что посмотрели. То, что я отреагировал и сам, в общем-то, в этом поиграл. Мне, если честно, понравилась. Эта игра в каких-то нотках. Но сама игра, в общем-то, рассказывает нам про то, что надо мстить своим.. Своим бывшим, и всегда делаем им плохо, ну, нет, так, так не пойдет, так ничего не раскрывается. Если бывший есть, то надо его забыть, вот как говорят, и все. Спасибо, что просмотрели это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем спасибо, всем до свидания.